Counter-Strike слышно, и это замечательно, дамы и господа Что ж, на ваших экранах э, микс Микс тот самый, о котором я все это время говорил И так, одну секундочку, сейчас я сделаю здесь вот так И вот так, все, теперь все хорошо видно и все хорошо слышно Ну и я вновь рад поприветствовать вас, дорогие друзья, на этом матче Бинго Boys против Face at Mix, коллектив против Микса. Такие матчи обычно выигрываются коллективами на раз-два, как говорится, да, потому что это все-таки э, команда, и команда не имеет никакого морального права проигрывать миксу ввиду отсутствия сыгранности у последних. Но э, микс бывает иногда из очень жестких игроков. И это, собственно, напрямую может влиять за, не за прошу прощения, влиять на результат матча э, в оконцовке. Ну, ножи у нас выигрывает команда Бинга Boys. лично я бы выбрал начало, наверное, все-таки в атаке, но сами Бинго Бойс должны определить, и определяют они, что им будет лучше начать в обороне. Что ж, это их право, и удачи командам, приятного просмотра зрителям, и поехали знакомиться с составами. Команду Бинга Boys представляют мистер Фриман, не ангел, Феррилар, как? Ферри... Ладр. Сложный никнейм, Фериладр. Попробуем запомнить. Мистер Фриман. И бинго! В общем-то, первый минус уже сделан. Сделан он игроком с ником Нур. И не успевает Нур покинуть опасную позицию. Его сбивает Божка. Со всеми игроками команды Фейсет Микс мы познакомимся чуточку позже. Пока же смотрим за выходом на длину. И здесь выход, в общем-то, получается... Ну, можно сказать, успешным, как минимум, удается дойти до точки, а вот смогут ли закрепиться на ней игроки атаки, это, конечно же, вопрос. Вопрос а, под а, пеленой мрака и непонятности. Не ангел открывается с шарта, пытается сбривать одного соперника, но сбривает лишь второго, а вот и теперь минус по божке. Один на один с Сенексом остается. 87 хп против 32 Ох, какая непростая ситуация, остается 18 хп у игрока, атаки против все тех же самых 87. Сенекс меняет э, пистолет на другой пистолет и за 53 секунды до конца раунда успевает все-таки уйти из этой самой перестрелки, но уйдет ли он победителем из э, этого раунда, вот в чем вопрос, потому как, в общем-то, от всех его сейчас стараний будет зависеть э, очень многое в дальнейшем. Ну, есть «Глок», и очень хорошая позиция у игрока обороны, естественно, для игрока атаки. Потому что сейчас можно просто в спину спокойно насовывать. И Сенокс пробегает на точку поставить бомбу. В то время как Ангел не замечает его, естественно, потому что на спине у него нет глаз. Что ж, бомба поставлена. И теперь ожидается ретейк. Ретейк, естественно, понятное дело, что будет проходить на точке А. Это уж, в общем-то, тут -то и говорить не о чем. И забавнейшее развитие этого раунда, дамы и господа. Все-таки... Сначала Ниангел не, не заметил своего соперника, потому что стоял к нему спиной, ну а теперь сам же Сенекс стоял спиной к Ниангелу и в результате этого проиграл пистолетный раунд Счет в матче становится 1-0 и вот он состав коллектива Faced Mix, это Котел, Сенекс, Божка Ренатыч и Кебаб Бой. Вот такие никнеймы. Ну и, конечно же, в очередной раз я рад поприветствовать всех, кто вновь подключился на трансляцию. Приятного вам просмотра, ребята. Ну, а мы продолжаем смотреть за матчем. Начинается выход на точку Б. Здесь игроки обороны, то есть Бинго Бойс, пытаются оформить прием. Не Ангел делает даблкил под флешечку своего товарища Бинго. И следом Фериладр... Неудачно выходит на поджим и погибает от Ринаточа. Но ну, здесь 4 в 2. Опять-таки, Бинго Бойс прям явный, явный какие-то, явные сложности испытывать не могут. Но ну, мистера Фриман успевает забрать двух соперников до того, как этот раунд закончится. Счет 2-0. В общем-то, экономически у Фейс от Микса оказался... Ну, прям такой себе, ну вот прям такой себе. Да, была идея, естественно, быстрого выхода на точку Б, но непонятно по каким причинам в последний момент кто-то дернул стоп-кран, судя по всему, и на выходе из Тэшки банально игроки атаки просто стопорнулись и не стали идти дальше. Вот такие вот дела. Все, я изменяю свой голос. А так можно? Нет, к сожалению, голос изменить уже нельзя в голосовании. Неангел забирает Сенекса, который просто немножечко зазевался в Тэшке. И чуть-чуть, так скажем, сыграл. Более расслабленно, наверное. Да, давайте выразимся так, чем нужно. Ух ты, какой отличный ваншот от бошки. Я буду просто называть его башка или бошка. Ну, в общем, короче, башка просто будет. Ой, бинго! Бинго просто выходит поджимать уже теровский респы и здесь делает минус Паринаточу. Игроки атаки, ну, достаточно сильно разрознены, а по Бинго тем временем пошла информация. Его идут уже, кстати говоря, прессинговать, но он при этом, как вы видите, замечает одного из соперников, пытается его забрать. А здесь неожиданно появляется кебаб-бой. и Бинго все-таки падает. В результате этого не совсем, на мой взгляд, оправданного поджима погибает один из важнейших э, стратегических игроков для команды Бинго Бойс. И тем самым он открывает возможность своей гибелью для перетяжки коллектива. Фейс Микс, например, на ранее упомянутую точку Б Но Башка тем временем забирает не Ангела И это уже как раз-таки выход на точку А С очень-очень-очень большой долей вероятности На приеме будет работать Нур И только впоследствии лишь к нему придет Фериладер Если вообще он понадобится Потому что Нур налегке сбривает двух оппонентов И последним остается Котел, который забирает Фериладера ну и здесь очевидно, откуда будет открываться последний игрок атаки, что тоже не составляет сложности для игрока обороны И вот так вот, дамы и господа, начинается у нас очень и очень увлекательный матч Казалось бы, ситуация скорее мертва была для коллектива Бинго Бойс, однако они смогли справиться, а точнее Нур, в общем-то, затащил Ух, башка, новое, новое слово на русском Минус от мистера Фримена. Непонятно, что мистер Фримен забыл в uh, Counter-Strike Global Offensive. Я бы все-таки, наверное, послал его обратно в Half-Life. Uh, кстати говоря, слышали, да, анонсировали, что uh, ведется сейчас разработка все-таки Half-Life 3. Неужто дождутся когда-то кто-то uh, данной игры? Я прям уж даже и не верю, в общем -то. Я когда-то в свое время тоже ждал, но... Учитывая количество людей, которые выделены на работы по третьей части Half-Life очевидно, что сейчас к несчастью долго еще не придется ждать эту игру. Но здесь не ангелы и фериладер вдвоем закрывают выход а, на длину. Мистер Фриман промахивается, но второй пулей попадает в Сенекса и приносит четвертый раунд своему коллективу. Но пока что без шансов для а, серьезно, да серьезно. А, то есть как, какая-то там же сейчас была то ли презентация, то ли что и Вальф официально за за что сделали? Заанонсили э, то, что Half-Life 3 находится в разработке, но очень малое количество людей э, сейчас этим занимается, ввиду того, что они сейчас готовятся выпустить э, Steam Deck, ну, портативную консоль, если кто вдруг не в курсе. И, собственно, поэтому Half-3 по-прежнему еще не стоит ждать в ближайшее время, я думаю, даже в ближайшие года-два, наверное. Но она будет, во всяком случае, если, конечно, проект не закроют в дальнейшем. <с> так, мистер Фриман, минус кибабой Энтрифраг. фраг как-никак, за игроками э, снова Бинго Бойс Здесь своп-девайс от Ринаточи, как вы видите, у Ринаточи очень интересная и красивая аватарочка Ну, Фериладер в очередной раз выходит на поджим Тэшки И снова минус от мистера Фримана Это, кстати сказать, уже какой минус? Ну, уже пятитысячный, наверное, минус от снайпера команды Бинго Вот он третий подъезжает Ну, я даже прям не знаю, не знаю как здесь такое перебороть? Как... Ух ты, это было приблизительно так. Нур забирает Сенекса, но Башка забирает Фири Фили... Фили... Фили... Очень сложный никнейм, его быстро очень сложно произносить. Завершающее слово все-таки за неангелом, и это 5-0 по-прежнему без шансов для коллектива Face at Mix. Ну, Бинго Бойс, я не думаю, что будут сильно прям расстроены тому, что сейчас происходит. Скорее, очень рады. Опять-таки, атака здесь все-таки по-прежнему является чуть более сильной стороной. И начало, такое начало за оборону сулит весьма и весьма уверенный результат э, коллективу Бинго Бойс во второй половине. Но, правда, нужно еще, конечно, закончить первую. А, Фериладер, кстати, спал почему-то полминуты. Практически полминуты не выходил со своего респауна И только вот сейчас закупился и побежал а, куда-то играть Непонятно еще пока куда он побежал играть Но где-то наверняка сейчас какой-то импакт он должен вносить И минус от Фериладера Вот а, как раз таки и внес, так скажем, да Открылся на мидл, забрал оппонента Три в пять Сложно, очень сложно команде It Микс Опять-таки здесь, естественно, будет играть немаловажную роль... Отсутствие темплея, Кебаб бой чуть завтыкал, и я не понял, кто из них завтыкал даже больше. 4 хп осталось у Кебаба после очень неудачного спрея от Нура, и это тот самый человек, который неоднократно уже помогал своей команде затащить. Вот вроде помогает... Помогает затащить, да, и оп, и никак. Не ангел, минус Сенекс, но это опять же разменный минус... За гибель мистера Фримана Ренатыч получил по голове, <с просто с перепугу хоть куда-то выстрел, выстрелил с ВП. Ну а Кебаб забирает не неангела и тем самым расчищает выход на точку Б. Единственный, конечно, неприятный момент, это то, что игрок атаки с бомбой находится сейчас на парапете. Но здесь 4 12 хп остался, бинго... Тот самый стратегически важный игрок э, для своего коллектива, который, к несчастью, вообще ничего бежит и не чекает. 10 секунд до конца раунда. Бомба, конечно, будет установлена на споте Б, Ну и, в общем-то, добирать двух красных игроков, на мой взгляд, это просто святой долг э, игрока с ником Bingo. Ну что, верим и надеемся, а может быть и не верим и не надеемся. Не заметил со вражеского снайпера на донсполе. По-моему, было видно. Но, в общем-то, в прыжке из дыма удается забрать Ренаточа. Фейк по дефьюзу. Ну, достаточно читаемый, кстати говоря, фейк по дефьюзу. Но кебаб на него все-таки повелся. Минус 2 от игрока команды Бинго Бойс. от капитана, так скажем, да. И результатом становится что... Правильно, то, что Бинго Бойс забирает шестой раунд, хотя сейчас Фейсет Микс, в общем-то, впервые действительно близко подошли к возможной победе. А, Аварант, приветствую, как ваше ничего. А мне кажется, ВХ, да не, не, не, ВХ здесь ни у кого нет. По этому поводу можно даже не переживать. Так, бинго, на страже точки А, и тут сразу башка получает в башку, беда, беда, беда, беда не приходит одна, как говорится, ну а у команды Face at микс вообще в принципе беда и не уходила, как все вот началось неудачно, но ну, так в общем-то неудачно это все и продолжается, ну тут бинго к несчастью ошибается, нур Пытается сыграть на подстраховке и как минимум один фраг успевает внести в копилочку коллектива Бинго Бойс. Ну а Кебаб забирает мистера Фримана, и тем самым точка А остается без защиты. Хотя ситуация по сути является равной. 3 в 3. И в общем-то тут вполне себе возможен ретейк от Бинго Бойс, но будет ли он? Хотя я не вижу лично ничего, что могло бы этому препятствовать. Фериладр минус котел. Ух ты, две какие хорошие хаешечки. Там Фериладер просто чудом остался живым. Отличная хаешечка в ответ. Сенекс! Отличный хэдшот по Нуру. Фериладер. Остается один против двоих. Забирает Сенекса и у Кебаба один хп. Но Кебабу этого достаточно для того, чтобы затащить, дамы и господа. Поздравляю команду Faceit Mix с победой в раунде. Но все-таки... Честно сказать, мне становится немножечко, немножечко прям вот самую капелюшечку Странно, почему Бинго Бойс на самом деле не смогли оформить ретейк При такой явной доминации в стрельбе и в техническом плане розыгрыша Но ну, окей, все началось с того, что Бинго не самым качественным образом прочекал позиции на длине Когда там лежали смоки и в общем-то из-за этого как бы точка А по сути была потеряна 4 в 4. Первый размен произошел. Фейс Микс лишились кебаба. Печально. Покушать будет нечего. Ну а команда Бинго Бойс остались без Ниангела. Далее, Молотов на Мидл. немножко должен, по идее, нет, не подгорает. Чудом, но не подгорает. Мистер Фриман, минус котел, башка, разменный фраг И еще один догоночку от Инат. Чух, ты какой болезненный. Какой болезненный прострел сейчас оформил Бинго, оставив Сенексу всего-навсего 1 хп. Но, как мы помним по предыдущему раунду, 1 хп достаточно даже для того, чтобы раунд выиграть. Здесь, к слову сказать, снова теряется точка А, и бомба на ней уже, кстати говоря, установлена. Ну что, с шарта... Нет, не с шарта, все-таки с длины решил сыграть этот раунд Бинго. В КТ-респауне находится Фириладр. И, конечно, такое будет не очень просто вытащить. Бинго забирает Ринаточа. А вот теперь уже и равная ситуация. 2 в 2. Но сенекс чертовски хорошая позиция. Есть возможность забрать соперника в спину. И удается таки и это сделать. Здесь башка. Отличная реакция. И минус бинго. 6-2. Вот почему, если я покажу свою скилл, сразу мне дают бан CSGO и кс 1.6. Почему модели помогает же? Не очень понял. Ну, ладно. Кс... Охрененная, Молотов не разбивается от, об стену. Да, я тоже, кстати, никогда этого не понимал. Еще с момента появления, в принципе, Counter-Strike, да, и Молотова. Почему бутылка стеклянная разбивается об пол, но категорически не разбивается о стенку. Это для меня всегда было загадкой. Видимо, для компании Valve это тоже останется загадкой. Потому что мне кажется, что это чуть-чуть. Вот самую малость неправильно. То есть как-то бутылка должна разбиваться, наверное, сопри при соприкосновении... Со стеной точно так же, как и с полом. Энтри. За командой Микс И вот здесь не самая удачная позиция у... Не ангела его... Ого! Ого! не Ни ничего себе бинго! Просто в наглую ворвался на точку Б. К несчастью, это не поможет выиграть раунд. Но врыв был весьма и весьма любопытный. Красиво залетел. Красиво попытался зарешать позицию. Но как бы... Что ни было, Бинго проигрывают раунд, и счет в матче становится 6-3. Мне так кажется, или Микс слишком расслабились? Мне кажется, что Микс изначально в ходе матча не сильно напряглись, так скажем. Вроде бы им выпала в результате ножей сильная сторона, но что-то как-то вот с пистолетки, мне кажется, словили то ли дезмораль, то ли что, но явно что-то пошло не по плану. Котел забирал... простите, котер... котер... Котел забирает Нура при аркаде игрока обороны в банку. Ну а следом, кстати, за ним погибает еще и Фереладер. Теперь уже ситуация 5 в 3 с достаточно качественной доминацией от э, коллектива. Фейс от Микс. Бинго! Ну нет, все таки не прожимает своего соперника, а был так близок. Не ангел, добивает уже и без того очень сильно избитого котла. И при 4 в 3 устанавливается бомба на точке А. Единственный, кто находится поблизости пока что, это мистер Фриман. Он, кстати говоря, сидит в смоках, опять же, просто очень и очень нагло. Забирает Сенекса. А следом... Ха-ха-ха! Боже мой! Вот это доминация. А следом еще забирает Двушечку соперников, Бинго остается последним И ситуация уже из 2 в 1 Превращается в более приятную Один на один И соперник сидит за ящиком Бинго этого немножечко не... немножечко не знает Но это не мешает ему тем не менее Выиграть очередной клатч Это, кстати, уже второй клатч, который выигрывает Бинго а, То есть это Номинация Клатчер года Не иначе 7-3 вот тоже, опять-таки, Бинго сделал меньше, например, минусов, чем Фриман. Это, к слову, что э, частенько поднимается вопрос о статистике. да, дескать, человек убивает мало, умирает много там и так далее. А все это, на самом деле, не настолько уж и важно, так как вот у Бинго меньше киллов, чем у Фримана, но именно Бинго принес два раунда практически проигранных э, своей команде. Тот же Нур не сумел прожать соперника, который его не заметил, когда ситуация была в шорте, Однако при этом, при всем, он сумел весьма легко и непринужденно выиграть какие-то другие моменты, да, игровые. То есть поэтому статистика на самом деле не такая уж и объективная в Counter-Strike. Минус от Нура, если быть точным, уже второй. И вот он, третий. Собственно, здесь непонятно, как сейчас решил так грубовато сыграть Башка. Очень нагло, но ну и наглости в, в этом контексте не приветствуется. Бинго находит девайс, но, к сожалению, не перестреливает Ренатча, оставляет ему 19% здоровья, ну а мистер Фриман делает минус со своей снайперской винтовки. И хаешечка отличная, трехочковая от Нью ангела приносит восьмой раунд команде Бинго то Бойс. Есть, то есть победа в раунде, а, точнее победа не в раунде, а в первой половине уже достается Бинго Бойс досрочно что для них уже является очень-очень качественным результатом с точки зрения второй половины, да, то есть, собственно, вы... Ой, ой ой, -ой. там три АВП и Скаут, ну, по-моему, уже переигрывают сейчас Бинго Бойс. Сильно сомневаюсь, что это может принести какой-то профит на перспективу, Ну нет, ну, ну просто нет, ну слишком много оптики, практически все игроки обороны являются немобильными, при этом Бинго... Bingo... Для того, чтобы купить АВП, вообще закупился в ноль. Не купил ни гранат, ничего, купил только АВП. Ни армора, ни диффузов, ничего нет. То есть тут надо играть максимально осторожно с таким закупом, но вроде бы есть тиммейты, и плюс здесь, конечно, является очень хорошей новостью то, что у команды Face at Mix нет экономики, они играют с пистолетами. Uh, два минуса уже, кстати, настрелял мистер Фримен, это был Кебаб и Башка, но и при этом Фериладер уже погиб uh, стараниями Сенекса. Ну а судя по карте, можно предположить, что выход последует все-таки на точку Б, и чтобы сейчас котел не делал на точке А, это не более чем отвлекающий маневр. Ну вот насколько он будет качественным, это, конечно... Вопрос открытый. Не ангел, минус Ренаты, чья попытка от Сенекса спастись, кстати, оказывается успешной. 22 хп. Ой-ой-ой, зря. Ой-ой-ой, зря. Минус Нур, минус Не ангел. И бинго КС вместе с Фриманом остаются вдвоем. Пардон остался только мистер Бинго. Да, мистер Бинго. Не мистер Фриман, а мистер Бинго. Против Котла и Сенекса. Ну и вот опять же, тащить данный клатч остался игрок, у которого, ну, собственно... Нет девайса, он почему-то выбросил АВП и ничего вместо него как бы решил не подбирать. Оставшись с юспом. Ну, это просто отдача раунда, как бы. Ну, в адекватном Counter-Strike это просто отдача раунда. Но нет. Пока что, во всяком случае, минус сенекс. Котел с АВП остается. Достает пистолет, пытается перестреливаться уже по-простому. Ну, по-простому не совсем получается. Ох ты мой. Это бесподобнейший клатч. мне конечно здесь добавить просто нечего, человек без армора, без чего-либо вообще просто выкинул АВП, побежал пушить соперника, просто с юспом, подобрал калаш с этого самого соперника и другой игрок, находящийся в этот момент на этой же самой точке с АВП, Вообще без разницы ему было просто на то Что у него соперник с АВП Ну, короче, конечно, ГГ Сыграно очень грязно и очень некачественно Товарищем Бинго Но победителей в данной ситуации Я считаю, судить абсолютно нельзя Конечно же, потому как Ну, победил, значит, сделал в теории все правильно Но вот Фереладер в очередной раз пытаясь саркадить, частенько, кстати, Фериладер прибегает к подобному развитию событий, ну, такое тип себе, на самом деле, эти аркады постоянные, в общем-то, приводят чаще всего скорее к гибели, чем к чему-то адекватному и хорошему, что способно вообще команду выводить на какой-то более-менее победный счет. Ну, хотя бы, хотя бы удовлетворяющий уж так и быть. Ему вообще по пофигу, идет, делает клатч тупо, да? Ну, ну тупо или не тупо, но ну, во всяком случае это работает, да? Погибает мистер Фриман, и численный перевес уходит в сторону команды Face at Mix а, Обоюдная ошибка от Бинго и Ренатыча, оба друг друга не смогли убить, но... но зато Бинго попал в голову Сенексу. При этом не сумел убить Ренатыча, напоминаю, но в голову попал с гораздо большей дистанции а, игроку атаки, находящемуся на длине. Теперь Ренатыч. Ренатыч. Ну слушайте, может, Ренат что-нибудь такое еще и изобразит? Нет. К несчастью нет, я надеялся, но, увы. 10-3. Ну здесь уже даже при выходе на 10-5 команда Face at Mix рискует, ну, практически всем. Шансов такое отыграть уже становится изрядно меньше, чем могло бы быть. Но с другой стороны, я тут же должен, наверное, все-таки согласиться с тем, что 10-5 еще не такой смертельный счет. Но до 10-5 еще нужно постараться дойти. Помимо всего прочего, ведь 10-5 это как бы не панацея от всего, да, то есть вы же даже если с таким счетом закончите первую половину, далеко не факт, что удачно начнете вторую. Поэтому, конечно, множество факторов объединяются в один. И Ринаточ делает энтрифраг по НУРу. Очень неожиданно очень красиво и качественно. но ну вот второй минус подъезжает по Неангелу. Точка А. Врагам отдана. И ничего уже с этим не поделать. Босс, приветствую. Бомба устанавливается. Ретейк. Я лично не верю в ретейк. Хотя я уже за этот матч насмотрелся такого, что, знаете ли, не уверен вообще ни в чем. Но все-таки ретейка, видимо, действительно не будет. Бинго остается последним. Выстрел и промах у Бинго сегодня СВП немножечко не идет. На мой взгляд, АВП надо выкидывать, когда у тебя не идет стрельба с АВП, и играть стараться. С чуть более мобильным девайсом, в таком случае, ты с меньшей вероятностью подведешь свою команду. Вот, во всяком случае, было попадание по кебабу, но очередной промах, то есть выстрел-то все-таки сделал игрок обороны, но не попал. И именно из-за этого погиб. То есть, АВП не засейвлено. Ну, как бы вот такое. Мне кажется, что лучше все-таки. Бинго сегодня в этом матче избавиться от снайперской винтовки. Насколько бы не хотелось с ней играть. Но здесь, кстати, девайс еще более интересный. Если быть точным, это XM. И, ну, не знаю. Реализация XM, как и любого дробовика, должна проходить на ближней позиции. Ну, а сидеть в сайде на точке А, это не совсем ближняя позиция. Хотя здесь вот что-то происходит интересное, свапы девайсов, и первый минус на удивление, все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй, -ай -ай -ай -ай -ай, ни хрена себе! Не ангел, какой жесткий хедшот! Ну вот бинго выкидывает свой дробовик, спрашивается, зачем его покупал. Просто носил его, носил и потом нашел калаш. Обидно, наверное, потратить деньги. Но может быть, конечно, и не обидно. Кто знает? Акцент на точку Б в очередном раунде, а точнее в последнем раунде первой половины Сейчас пытались сделать face It Mix, Но, увы, сами все видите При перестрелках на зигзаге проиграли ребята из команды face It Mix. Ну проиграли все перестрелки Придя на точку Б, ну то же самое получилось Никто ничего выиграть не сумел Остался один башка и 40 секунд до конца раунда В его распоряжении также есть снайперская винтовка, есть ТЭК-9 Дымовая граната, хаешечка и бомба, что самое главное. То есть, учитывая наличие бомбы за спиной, это как бы достаточно хорошее подспорье для того, чтобы попробовать выиграть. Ну что, смотрим. Так, найный попытка в упоре, видимо, увидеть кого-то. Надежда, точнее. Но Надежда умирает последней. Вот здесь очень неудачно достает молотов. Но, однако, соперник прыгает вниз. Башка попадает вне ангела. А время-то, дамы и господа... А времени-то не хватает. а Улю. Слишком медленно держался... Не держался, простите. Слишком медленно двигался игрок фейс от микса. И вообще по итогу мы получили 11-4. То есть до 10-5. К сожалению, все-таки не срослось. Завтра стрим будет. Если да, то по какой игре? Завтра я играю на паблике в Counter-Strike 1.6 в 18.00 1700 по московскому времени. Я должен был сегодня играть на паблике... Но, к несчастью, не сумели договориться по времени В общем, и поэтому Матч, который я должен был комментировать Вот этот матч я должен был комментировать Как раз таки завтра Но мы немножечко переиграли И поэтому завтра я играю на паблике А сегодня я комментирую для вас кс-очку Что ж, смена сторон произошла Масс Лонг разыгрывают в этом раунде Ребята из команды Бинго Boys. И Энтри Фраг, собственно, как, видимо, и последующие Должны быть за командой Бинго Boys. Пожалуйста. Второй минус от Фериладра, При этом, конечно, кебабс... Да ладно, не ангел. Что с не ангелом произошло? Умер. Умер. Что с ним произошло? Где-то успел умереть уже, не знаю. Разбился откуда-то, собственно говоря. То ли при, при прыжке с парапета, то ли откуда. Ну, не знаю. А, два в одного. Снова Бинго остается последний. Один в два. Это его излюбленная ситуация за сегодняшний день. У нас уже, кстати говоря, дефается бомба. Но Бинго не поз... Не поз... Не позволяет ее задефать первому сопернику, но второй вроде бы успевает. Или не успевает? Не, успевает, да. Все, все, гг. Да. The Bomb has been на последней секунде. Вот так вот. Печаль, печаль, тоска, беда, но 11-5. Была поставлена бомба, поэтому это возможность для команды Bingo Boys провести форсированный байраунд. Хотя, конечно... Это очень спорное и сложное решение, но, тем не менее, вы сами можете заметить, э, пистолеты, там, скауты, да, что-то все-таки докупается. То есть не с голыми руками выйдут Бинго Бойс в этом раунде. И, кстати, не зря была куплена МАК-10 игроком с ником Фириладр. Кебаб подставляется в верхней верхние и за счет минуса по кебабу можно уже какой-то девайс с него поднять. Ну, а вот это вообще просто как бы уже ни в какие ворота не лезет. Зачем было пушить банку сейчас мне непонятно, но башка попытался. Попытался, окей, попытка получилась не самой успешной, мягко говоря. Фриман, хороший минус со скаута и проход на точку Б, на которой уже нет игроков команды FacetMix. Но все-таки, опять же повторюсь, в атаке играть на карте Даст-2 легче. Какие бы изменения явные на ней не производились, но все-таки пока атака доминирует. Ренатыч не успевает забрать вражеского снайпера и Сенекс с, с UMP. Остается... Остается последним, пытался его сейчас зарезать бинго, но не дотянулся до него ножом. Немножко антропометрия подвела, руки оказались чуть короче, чем нужно... Как результат... Это просто сейф эмки. А может и не сейф эмки. Кстати, если сейчас кто-нибудь из игроков атаки сюда выбежит. А такой есть. Да, вот вам, пожалуйста. И эмочка в итоге не засейвлена. Но, опять же... Мне кажется, что Сенекс здесь сыграл не совсем чисто. Нужно было уйти на Титаник. Ну, с Титаника гораздо проще было бы переигрывать любую перестрелку, ввиду того, что у него МК. -ка. Соперники, как есть информация у команды Face Mix, находятся с фармганами и скаутом. Ну, то есть, если ты увидел, что там соперник со скаутом, просто не открываемся под него. Если с фармганом, то, ну, просто перестреливаем его. Поэтому точка была занята не самая качественная, ну и, как следствие... 12-5 на табло. Увы и ах. Сенекс зарезал только что не ангела. Почему этот момент нам был не показан, я не знаю, где и как это произошло. К сожалению, тоже сказать не могу. Саня, разыгрывать завтра будешь что-нибудь? Нет. Я уже устал тебе говорить об этом и сказал, что нет. Нет, нет, еще раз нет. Нет. Можно 500 раз повторять нет. Привет всем, Фарух, приветствую. Ксанекс, это дуримар играть, значит... Нет, не ксанекс, а сэнекс. Это чуть-чуть другое, Богдан. Ну, минусы 13, 12-6. Какая-то непонятная и никому не нужная чехарда начинается. Но, тем не менее, она имеет место быть. И нужно... Согласиться с тем, что если она есть, ну, значит, так должно быть. Но, однако, FacetMix, не самым удачным образом начав первую половину, все-таки, вторую, прошу прощения, половину, э, все-таки более-менее как-то... Выходит какой-то вменяемый для себя счет, опять же вменяемую ситуацию, в которой у команды Бинго Бойс отсутствуют девайсы, и здесь как бы можно сокращать расстояние. Сенекс тем временем перестреливает Фериладра, ну и котел забирает Бинго. 5-3. Отыгрывать минусы нужно, а кому их отыгрывать? Ну, Нур, единственный, кстати говоря, успел попасть по Кебабу, пока тот пытался пробежать на точку Б. но вот сейчас сумел забрать котла. Маловато на самом деле таких перестрелок, как по мне, ну просто когда вы потеряли двоих и забрали только одного, это вас приведет к поражению чисто математически, а по факту, естественно, доминация команды It Mix в этом раунде остается и изменить ее невозможно. Лоб и минус Нур. Отличный хэдшот от Сенекса. Ну, далее отличный хэдшот от Ринадча. И башка добирает последнего игрока. Бинго Бойс. 12-7. Теперь весьма и весьма расслабленно хочу подметить. Играют как раз-таки ребята из коллектива Бинго И вот тут появляются вопросы, вопросы знаете ли, да? И вопросы эти у меня, естественно, адресованы к команде, которая выиграла со счетом 11-4 первую половину. А теперь расслабленно абсолютно... Абсолютно на пофиг, отыгрывают вторую. Но в сильной стороне нельзя играть расслабленно ни в коем случае. Иначе оборона будет э, все-таки э, тащить, так скажем, да? Ведь э, сила стороны обусловлена не только процентом владения по карте, а еще и экономической обстановкой у обороны. Она всегда слабая, и здесь... На карте Dust 2. Очень важно прерывать винстрики игроков обороны. В противном случае они просто постоянно будут э, с девайсами, и будет гораздо проще удерживать точки. Ну, что-то почему-то башка не увидел сейчас мистера Фримена, который прям перед ним стоял в двух метрах. Ну, как это? Близорукость, дальнозоркость, точно не знаю. А, так, а, Сань, когда КС будет в курсе? А, да-да-да, это риторический, да-да-да-да-да Ну, это, то есть, такой, типа, прикол из разряда, когда КС будет, да а, Ну и прочее, в общем, вот Часто задаваемый вопрос Еще есть очень часто задаваемый вопрос, как участвовать в турнире Его очень любят постоянно задавать, кстати, еще и Володя Дуримар Ну, естественно, с целью постибать меня а, Кстати, кстати Бинго а, Бойс Набрались Поднабрались, силенок-то, да, и теперь ситуация у нас 5 в 1, полностью бесперспективная для Сенекса. Есть минус по не ангелу, но мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы. Саня, я про то, если с ножа кто-то зарежет завтра, на сервере подарок за это будет? Нет, а, все, все, все, понял. Да, касаемо этого, нет, не будет, потому что сам сервер по себе является кнайфдмом. Там нет автоматов, там только... Имеются... Как они называются, господи? Там только ножи. Поэтому меня в любом случае, если там убьют, то только с ножа. И поэтому презентов никому, к сожалению, никаких завтра не будет. Но скоро мы снова, кстати, вернемся на паблик-сервер от Time Factor И там по-прежнему будет та же самая... Лепота Если вы меня зарежете, то получите 150 рублей на ваш киви. Кошелечек. Может быть, даже побольше. Будем смотреть уже по ситуации. Но это ближе к Новому году. Бинго Бойс снова пробираются на точку. Башка. Жаль, что, конечно, не в голову. Тогда хедшот был бы уже покрасивее, чем обычный минус. Но что получилось, то получилось. Дала! Сенекс! Ну сейчас, если бы Сенекс погиб Все, я, я не знаю, что бы я делал Если бы он не сумел бы Сделать этот минус, чувак развернулся Убил бы его, все, это просто можно было Заканчивать трансляцию прям сразу Не думал комментатором стать У тебя хорошо получается На канале у, страй... у Страйкера Да, все правильно Uh, большое спасибо за похвалу Думал, конечно, неоднократно Но мой шанс, наверное Я в свое время упустил Когда мне предлагали Я к несчастью отказался uh, Потом, может быть, и жалел Но уже отказался, как говорится Уже заднюю не дашь ну, а сейчас и без меня, как говорится, на профессиональной сцене комментаторов хватает. И там, к сожалению, тоже процветает понебратство. Туда просто так не попадешь. Экономический раунд последний, если можно так сказать. Да, скорее всего, действительно последний. Потому что у Фейс Микса банально не осталось денег на нормальные девайсы. Было принято решение купить просто что есть. И купили MP9 и Дигл. Ну, в общем-то, с таким баем выиграть у Калашей и АВП будет очень и очень проблемно. Тем не менее... Тем не менее, я хочу подметить факт того, что все-таки 3 в 2 это не стопроцентное поражение. Далеко не стопроцентное. То есть перспектив еще хватает. Нур не попал по сопернику, ну а Кебаб забирает Бингу. И вот вам, пожалуйста, ситуация уже и не такая плачевная. Ошибочка от капитана команды Бинго Бойс. И 2 в 2. Но не ангел, к сожалению, забревает Ренат. Теперь вообще два в одного. Нур еще и в меньшинстве остался. Ну, не в численном, не, разумеется. Не к меньшинствам приравнен, да? А в меньшинстве. Но забирает кебаба. остается один на один с башкой. Башка, выстрел и промах. И этот промах может сейчас стоить, кстати, целой карты. И вот тут уже проблема то, что у Нура АВП. Потому что... То есть у его соперника АВП. Фейк по дефьюзу. <с> ну, Нур просто пытается мансить. И мансит, кстати сказать, очень удачно. При любых раскладах вещей уже не успевал раздефать бомбу. Игрок команды... от Микса. Ну, а и побеждает команда, собственно говоря, Бинго Бойс. Дамы и господа, вот ва -э вам статистика э на экране.